Ох, ну, типа того чудо -то случилось. Наконец-то мне дали номер. Стандарт, но на первом этаже. Сказали, у них нет номера на высоком этаже. Не знаю, завтра попробую подойти. Может быть, смогут у меня куда-то переселить наверх. Потому что здесь бассейна. Ну, я не знаю. Я, конечно, на первом этаже старалась никогда не жить в отелях. Потому что здесь и хоркой пахнет, и жарко обычно. Ну, посмотрим, как сегодняшняя ночь пройдет. Ну, в общем, вот так вот примерно выглядит мой номер. Давайте отсюда начнем вот вход. Здесь у нас шкафчики. Давайте посмотрим вместе. Так, тут ничего у нас нет. Буду прям при вас смотреть. Так, ну это у нас для чемодана стандарт. Так, шкаф с вешалками. Так, сейф. Вот надо сейчас, кстати, по поводу сейфа подойти, чтобы мне включили его, и ну и как бы сказали, как правильно там запаролить его. Полтора евро, кстати, стоит сейф в данном отеле, как мне сказали. Оплата по выселению. Тапочки вы видели. Ну вот так вот. Телевизор. Консоль. А, зеркало идет. Там вот консоль идет. Зеркало тоже у нас. Чайник. Чашки. Ну, кофе, чай, сахар. В принципе, все стандартно. Когда я на верхний этаж поднималась, мне сказали, что мини-бар пополняется бесплатно. Ну, вот видите, водичка, сок, фанта, пепси. Минералка, как я поняла. Так, посмотрим. Что там дальше? Ну, здесь вот, это мне не надо. Столик, кровать. Буду на этой кровать спать. Ваня, Давайте в ванне посмотрим, что у нас здесь. Здесь душевая вот такая вот кабина. Кстати, бортик невысокий. Не знаю, будет вода выливаться, нет. Так, полотенце. Короче, непонятно, где здесь какое полотенце. По-моему, здесь для рук, а для души здесь нет, по-моему, полотенца. Или есть. А, вот они где лежат. Называется, догадайся. Так, бумага туалетная Понятно, в общем, стандарт Так, тропический душ Лейка такая ну, в принципе, стандартная ну, здесь какие-то вот принадлежности Что-то катон, катон, катон, Не знаю, потом посмотрю Сейчас уже ничего открывать не буду Потому что, честно говоря, уже реально я запарилась Смотрите уже, какая вся блестящая Мокрая, как он это, он уже все все размазывается. Ну, примерно вот так вот стандартный номер. Ой, жалко, я тут вам номер не успела показать. Там вот реально вот так вот потолок открывается. И там ну реально прям коробчонка маленькая. Ну, здесь вид, в принципе, симпатичный. Но, конечно, я хочу сказать, что <говорит> буду, если я уходить из номера, я здесь купальники сушить не буду оставлять. Потому что тут все на виду, и ну, это не, не очень, так скажем, это этично будет. Но так вид вроде ничего. Давайте посмотрим, где здесь у нас выход-то. А, вот выход. Так, пойдемте посмотрим. Ну вот сушилка. Два стульчика, столик. Ну вот как-то так. А вон, кстати, автобусик, который на пляж с пляжа возит вот что я еще хотела добавить и меня честно говоря удивило я сейчас спросила на ресепшн а можно ли у них поменять доллары то есть они тоже что-то туда, -то то, то да то нет то нету то вроде найдем и что-то вот все как-то непонятно предложили мне ну я сказала что мне нужен крем от загара предложили мне в общем это пойти в магазинчики разменять. Но у меня 100 долларов, и я вот не знаю. То ли на ресепшен идти менять, то ли в магазинчики менять. Ну, в общем, как-то так. Так что мой квест продолжается. С номером. Вот. Ну, надо, кстати, освещение посмотреть. он кондиционер. Давайте посмотрим вместе. Так... Ага. Ну вот, видите, подсветочка какая идет. Так, в принципе, симпатично, красиво номер сделан. Ну, отношения, да, отношения меня, честно говоря, как-то убьют. Не знаю, я первый раз с таким сталкиваюсь с отношениям, чтобы как-то вот не особо были заинтересованы, какое-то вялотекущее состояние у них. Ну вот, не знаю. В общем, первое впечатление у меня как-то идет разочарование. Посмотрим, это только первый день, посмотрим, как дальше будет. А уже по итогу отдыха я сделаю свой вывод и, как говорится, запишу вам видео, расскажу плюсы и минусы. Вот, потому что я как хотел, я уже озвучиваю это, я хочу посмотреть, понравится мне этот отель или не понравится, и чтобы потом в дальнейшем, ну, как бы в следующий раз, допустим, Сереже сюда приехать. Ну вот, по первому уже такому моменту уже не очень приятный момент получается. Вот. Ну все, сейчас я быстренько перебираю все вещи, развешиваю. В общем, надо сходить по поводу сейфа договориться. Бегу в душ, переодеваюсь. И надо бежать быстро за кремом. И, может быть, я сегодня даже успею на пляж, дай бог. Так что... Оставайтесь со мной. Господи, какое счастье! Я наконец добралась до душа. Все смыло с себя вот это вот. Весь этот перелет. Вся как взмыленная <laughs> с этими чемоданами, авоськами. Вот. Занавесила окна, потому что, ну, сами понимаете, первый этаж, там все мимо ходят, в бассейн. Вот. Поэтому с душа особо не выйти. Вот. Голова он нас мокрая. Но хорошо, хоть все равно это посвежи себя ощущаем. Достала вот попить сок, водичку. Пусть они согреются, потому что с холодильника, Ну, чтобы котку не застудить, потому что жарко. Джинсы вон мокрющие все. Но я вывешивать уже на улицу их не буду. Вот здесь разложила, они здесь, в принципе, подсохнут. Сейчас пойду, в общем, на ресепшн. Буду просить, чтобы мне подключили сейф, вот, и заодно все-таки уточню вопрос у них, как мне быть с обменом валюты вот, ну что-то как-то даже странно я не знаю, может быть сейчас вот это в связи вот с этой ситуацией, то что в Турции происходит но ну, в принципе у меня же не карта мир вот. ну вообще сейчас как бы непонятно в чем происходит, в общем я не знаю наверное с этим как-то связано вот. надеюсь, что мне удастся все-таки поменять свои 100 долларов в принципе сумма-то небольшая вот. Ну, я, в принципе, знаете, я не планирую там особо тратить деньги, чисто по необходимости купить гель э, от загара, ну, и там посмотрю сумку, может быть, если только куплю себе пляжную, потому что моя сумка пляжная, с которой мы с Серегой всегда ездим, она не влезла в чемодан, просто мы утрамбовывали, как могли, она просто не влезла, вот, здесь сумки в подарок не дают, к сожалению, вот, а так было бы, конечно, приятно, если бы дали сумочку, мне бы не пришлось тратить. Ну, сейчас я посмотрю, либо с каким-то пакетиком придется ходить, стремненьким, колхозненьким, либо все-таки какую-то сумочку купить, хотя, наверное, сумочка, блин, баксов 10 будет стоить не меньше. Вот. Ну, на мой вид не обращайте внимания. После душа счастливая, довольная, посвежевшая. Побегу, хоть выйду в Турцию из здания, а то приехал и не пойму вообще. Я вообще отдыхать приехала или в отеле сидеть ой да вот это у меня начало конечно отдыха ну все бежим с вами на ресепшн а кстати пока не забыл вот я в душ сейчас сходила смотрите но ну, здесь практически уже воды не осталось но кстати я когда купалась вода вот здесь застаивалась то есть в принципе слив вроде работает он не забит но, видно, не сделан наклон в ту сторону, соответственно, вода здесь застаивается, и вы во всем вот этом вот плещетесь. И по напору воды. Первый раз, честно говоря, за столько путешествий в разные страны с этим столкнулась. В общем, на одном уровне кран, естественно, стоит, да, напор воды. И меня то холодной ледяной водой окатывало, то кипятком ошпаривало. В общем, я еле-еле искупалась. Расскажите, у кого были такие ситуации, что делали в этом случае. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что просили номер поменять вы или вызывали службу, чтобы там, не знаю, что там, подкрутили, что-то сделали. Вот. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением, потому что я, я говорю, за столько путешествий в первый раз с таким столкнулась. Поэтому, честно говоря, даже уже не знаю, что делать в этом случае.